Любовь в себе. Что это за штука? Чем ее едят? Как ее готовят. Многие в книгах пишут, чтобы быть счастливым, надо полюбить себя. Ну, психологи, там, астрологи, ну да и все. Мудрецы говорят, надо научиться любить себя. Что это за история? И клиентам, когда я говорю, вы себя спрашиваю, вы себя любите? Говорит, я себя люблю. Обязательно в магазины вожу, на массаж вожу, в бассейн вожу машину купил, ну или купила, все отлично, понятно. А как вы понимаете, что это любовь? Очень часто, например, можно заметить, как мужчина дарит цветы женщине. Но Обратите внимание, что некоторые из них в этот момент смотрят глазами на женщину, а другие на других. Получается, те, кто любит женщину, смотрят на ее глаза, а те, кто любит свою любовь этой женщине смотрят на глаза других. А как он удивил всех. А все ли восторг, восторгаются его подарком этой женщине. То есть он свою любовь больше любит. Так вот в этом месте вот вы себя любящим себя любите или того, кого вы любите? Это вообще кто? Большинство же людей отвечает с позиции того, кто любит. Ну да, я люблю. Но есть вот проблема. А вот тот, кого любит, Кого вы любите внутри себя? Он вообще про это что думает? Спросите у себя. Будете сильно удивлены. Ну, то в этот момент нужно сделать так. Пересесть на другой стульчик. Поэкспериментируйте дома. Не жалейте для себя времени. Хотя бы минуту. Просто спроси. Спросите и все. Этот, который там внутри, которого мы вряд ли любим, да, он говорит, слушай, ну как бы бассейн, массаж, это, конечно, да, хорошо, и машина тоже здорово, но что-то вот у меня есть свое какое-то внутреннее ощущение этой жизни, свое мнение. Но ты его почему-то затаптываешь, упаковываешь, отодвигаешь. Ты хочешь нравиться окружающим, но не хочешь нравиться себе. Так же, как и с этой женщиной. А где восторгание мной, где восхищение мной, где слова любви к себе, радости, поддержки, нежности, заботы. Где вот это все? Какой я хороший молодец. И вот в этот момент, возможно, вы почувствуете, что то, что вы говорите, называете любовью к себе, такого не является. Надо же просто принять себя таким, какой ты есть. Это не значит, что нечего заниматься саморазвитием или там, прокачивать в себя какие-то навыки. Конечно, надо, и это важно, и полезно, и нужно, чтобы быть успешным в обществе. Мы никуда от него не денемся. Но в этот момент надо уметь помнить про себя, про себя любимого. В одной книге есть хорошее выражение, алхимик книга называется, «Что такое счастье?». Прочитаете и поймете, это умение наслаждаться окружающим миром, и помнить про две капли масла в твоей чайной ложке. Так и здесь. Конечно же, важно быть успешным в этом мире и проявлять тоже, проявляться в нем, как бы наследить, чтобы потомки помнили. Но в этом всем должен быть еще тот внутренний, вы, который, возможно, к этому миру относится немного иначе, чем видите его вы. Попробуйте познакомиться с собой. увидеть. То, что у вас, оказывается, есть два мнения, и помиритесь. Будьте нежны, нежны заботливы и бережны к себе. Живите счастьем и с удовольствием.